Надя Что? скажи привет, YouTube. зачем, скажи привет, ютуб <г下 <Carrie> <гла> <гла> Да не ничего <гла> Ты видел <гла> Ты видел А Смотри Йо Йоу салам алейкум, бродяги Как вы там поживали без меня Как ну как как Я не слышишь Нормально, да? У ну, нас все красавчики. Сейчас мы будем поезжать, короче. Э, по городу кататься. Вот с э, моим братом. Здрасте. Mm -hmm. Ага. Вот. Йоу, сейчас мы покажем вам, как у нас в городе красиво после зимы, как все у нас растаяло. Видите, солнышко светит в лицо. Вот. Поехали. Йоу! Пацаны, смотрите, это же лето, смотрите. Но ну, не красота ли? Йоу. Вы шо за решеткой, пацаны? Вы чего? Погнали выносить мусор. Вот. Сейчас вынесем мусор и покажем вам красивую природу нашего города. Замечательного. Обожаю свой город. Йоу, пацаны. Смотрите, какой у меня скейт офигенный розовый колес. Это же, это ли не, не стиль? Это разве не стиль? Это стиль, пацаны. Отвечаю вам. Йоу. Короче, пацаны, вот, катаем на круизерах. Немного сейчас отдохнем. о всех этих трюках. И будем фикачить трюки офигенные. Е, Давай заново, я тебя сниму на видео. Е, прикиньте. Он смог отсюда съехать. Это же, это же магия. Давай. Я пацаны, брата я своего почти научил, потом покажу тебе, потом покажу вам, как мы будем кататься. А сейчас я хочу вам показать такое, я охерел, когда увидел это. Сейчас попробую туда дойти. Это просто, просто что-то, типа такое, вот афак. Просто катаемся по лесу, по лесу, типа такое увидели. Я сейчас по болоту пробираюсь и, короче... Чекайте, что че я увидел. Чисто лол. Просто дерево поваленное, смотрите. Охереть, да? Тут, кстати, белочки, смотрите, там ходят. Но я их сейчас не вижу пока, что почему-то не знаю почему. Кстати, смотрите, арматурина значит тут валяется. Ключи, сказочный лес какой-то. Я лучше пойду отсюда. Затри ну, в вот. душе Майк Тайсон. Ну да, в душе Мэйк Тайсон, короче. И получай пизды на ринге. Ну, короче, научился объезжать кочки, переезжать трещины и прям вообще четко. Все, красава, пацан. Давай, Зой, покажи, что ты можешь. Я чуть не умер. Давай, Андрей, вырубай. Вырубай. Yeah. Вы видели, да, вот чему я научил ему Вот я профессиональный тренер, записывайтесь На ноготочки девочки Ребятки, вот, а это наша речка Такая вот красивая Железногорская речка Сейчас пролетим Вот, смотрите, это вообще Это, такая... это короче, болото Прикиньте, ребятки, вот Текет болото Там, короче Так воняет от этого болота Но не очень сильно ну, воняет. Че поснимай меня? Сейчас выйдем. Е -е -е. Там видно меня, да? Короче, ребятки, сейчас мы идем, не знаю куда. Мы, наверное, сейчас просто обойдем вот так вот. Поедем обратно на новое место. Покажу вам, как площадь Ленина у нас растаяла. Кстати, смотрите, что у нас есть еще. Это непонятная штука. Вот. Ой, сорян. И вон куда она вытекает. Снимаю, как обезьянка какая-то, что-то там. Пацаны, пацаны, я знаете, что узнал? Я знаете, чего узнал, пацаны? Короче, знаете, что это? Скажи, что это? Канава. Это канава. Все, пацаны, сейчас объедем вот эту вот. Все, короче, пацаны. Йо, пацаны, сейчас мы, короче, объедем вот этот вот торговый центр. И дальше поедем на площадь Ленин. По пути покажем площадь Королева. Кстати, смотрите, клевое граффити. Фигня граффити, пацаны. Все, ребятки, это стрит, смотрите, что мы нашли. Это офигенная игра. сейчас попробую с, ней, с нее... Нали, чуваки. Главное не фигануть. С... Раз, два, Красавчик. Андрюша, что скажешь по поводу этого? Очень круто. <смех> трюкач, Андрюша хач. Андрюша хач, трюкач, то есть, да. Пацаны, смотрите, она королева вообще. Нету снега. А жара сейчас на улице. Плюс 22. Вот. Настолько тепло на улице, что все растаяло. Ништяк. Йоу. Ужали. Четыре секунды. Йоу, мы успели пробежать. Да. да. Сейчас, короче, пацаны проезжала тачка и там пелась тебя колыма да или что-то там а я не шарил ладно не надо завтраские права еще присудят блин все мы прокачаны короче ребятки сейчас гоним до ленина по пути по пути мы посмотрим что у нас в скейт парке находится в скейт парке я уже катался и там э, почти почти все растаяло так что сейчас заглянем и туда еще пацаны мы короче сняли кофту стало настолько жарко, что... Ну, в футболках теперь хорошо, теперь типа лето. Вот. Мы сейчас дойдем до леса, я покажу свой лук, как я одет. Вообще круто все, четко. Yo, ребятки, это новое шоу Check My Look. Смотрите, что я одет. Это футболка. Я одет сегодня по летнему потому что на улице так сильно тепло. И там все сугробы даже расставили. Так что вот. На мне Джорданы эти, ой, эти джогеры, вот. Джогеры, крутые э, носки фила. Единственное, да, что у меня оригинальное, так что йоу. А, и термиты, это самые топовые ботинки на земле. Они стоят целую тысячу, ребятки, но они держатся прям вообще супер-мега. я так ты же их заклеил много раз. Значит, они плохо держатся. Так, выключай. <свеч> Опа. <свеч> Итак, ребята, эта программа «Сдохни или умри». И сейчас мы поедем с самой высокой горы из нашего города. И... Но мы уже едем, смотрите. Пацаны, знаете, как у нас проходит карантин э, у футболистов? Ребятки, я встретил популярного тиктокера. Смотрите. Да, да. Вот. Я, короче, местный папа, папарацци. Вот. И снимаю маленьких, вот, то есть больших дяденек голых. Вот. не упал что-нибудь на канал. Создайте Андрея. новый канал Андрей. Хорошо. Спасибо. Мои пожелания. Я не создал. Меня так бабушка учила. Пацаны, я отобрал крузак у бучера. Если что. Бочер — это популярный видеоблогер в ТикТоке. Вот, пацаны. Пацаны, я катаюсь и пью пепси-колу. Ёбарасите. с нами очень вылезло и вообще. Как чуть не умер. <смех> Андрюша, давай все по-новому, я тебя не заснял. Я себе снимал. И пацанул. Какой же я красивый. Ля, Андрюша, я тебя снял. Ля, какой. Упал на попу. как трюк ну, на камеру у тебя получается без камеры ну, получается. пошли да. отсюда подальше смотри сейчас не сделаю Надеюсь, Давай, пошли йо пацаны давайте наберем на этом видео 5 лайков вот прям сейчас спуститесь вот там снизу ставите лайк и когда мы наберем 5 лайков я сразу же сразу же начну снимать новое видео. То есть, такой же влог, офигенный. Надеюсь, он вам понравился. Я сделаю еще лучше. Пацаны, а еще, знаете, что? Спасибо огромное моей сестре за то, что она дала мне колеса. так то странно звучит, но ладно. Короче, вот. Теперь я катаюсь на таких колесах. Вот. Типа по городу катаюсь. Пока что трюки не совсем-таки хорошие дела, но я просто кайфую, делаю офигенные влоги. Надеюсь, вам понравится. Ставьте, давайте быстрее наберем 5 лайков, давайте. И быстрее я выложу новый влог, Так что все зависит от вас, ребятки.